Друзья, всем привет! Где взять энергию для успеха? Вот все говорят, энергия, энергия, где ее взять? Бывает так, что ты просыпаешься утром, болит голова или настроение вообще такое, что хочется вообще не вставать. Я знаю, что такое бывает у многих людей. И сама это прошла. Да что говорить, что прошла. Я сама иногда сейчас с этим сталкиваюсь, когда идет какая-то череда неуспеха, потому что обычно успех нас радует, обычно мы так вау, вау, да там. И люди проходят много разных мотивационных тренингов, читают много интересных книг. Но, к сожалению, вот за опыт моей работы, более 20 лет я работаю в психологии, психотерапии, когда работаю с людскими проблемами, там, болями, там, всякими болезнями, депрессиями, я прекрасно понимаю, что у людей болит, почему у них людей болит. Мы убираем какие-то причины, там, связанные с психотравмами, нелюбовью, там, жестокостью, там, ну, у каждого есть свои скелеты в шкафу, как мы это знаем, да. И потом человек получил какой-то.. Там, мотив такой, энергию какую-то на, на тренингах, и он сливается. Сливается, потому что жизнь она опять закатывает. Идут какие-то неудачи, идут какие-то неприятные люди, какие-то ситуации с деньгами, с работой, в отношениях. С одной стороны, мы знаем, ну, это нормально, это рост, это развитие, уроки берем, да? Ну, берем уроки, да. Ну, это все красиво звучит, а как же, что же делать? Так вот, где брать Энергию для э, успехов во всех сферах жизни. Я сейчас вам поделюсь с вами вот такие, такой информацией. Во-первых, нужно любить свое дело, которое вам нравится. Тоже, типа, все знают, да, типа это все. Надо любить свое дело, чтобы черпать оттуда энергию. Да, но все-таки э, добавлю и, может быть, уточню, кому-то будет полезно. Во-первых, когда вам нравится ваше дело, вы отдаете людям то, что для вас ценное. Например, вот сегодня Татьяна день. Сегодня я в конце этого эфира, кто захочет, напишите плюсики хочу или плюсики или хочу. Дам практику. Практику на любовь к себе. Это трансмедитация глубокая, после нее у многих открывается, ну, Многие способности, многое к себе открывается. Она у меня платная эта трансмедитация. Сегодня я дам ее бесплатно. И всегда я даю много чего бесплатно. Другое дело, что люди этого не делают, ну, это уже от осознанности зависит вот для чего мне это делать, да? Так вот, когда у вас есть любимое дело, это главное, что дает энергию. Но бывает, даже когда у вас есть любимое дело, все равно бывает. Ну, например, у кого-то болит голова. Вот ветер, перемена. Даже если человек... Э, у меня всю жизнь, сколько я себя помню, э, до 50 лет у меня была мигрень. Нет, меньше, я раньше с ней закончилась. Я с ней закончила где-то в 45, то есть я с ней справилась. Мигрень – это та, то заболевание, которое, в принципе, у людей... Э, ну, это заболевание, которое поддается симптоматическому вовремя. Нужно уйти от накатывающегося приступа и выпить серьезность спазмолитик. Есть несколько видов мигрени, вы знаете. Есть. Спасибо большое, что вы подключаетесь. Спасибо. И поэтому один из видов мигрени есть три степени. Слабая, средняя и сильная, да? И там в зависимости от степени мигрени, можешь, можно лечить или не лечить. Ну, кто-то, что такое мигрень, я думаю, вы знаете. Там до мозговой рвоты, там принимай, не принимай таблетки. Если уже пошел приступ, то он пошел. Так вот, как я лечила ее? Я много чего знаю, но не все применяла. И когда я узнала вот, вот ту, те секреты, которые я сейчас вам говорю, то как психотерапевт, ну, как ты можешь говорить кому-то другому, если ты сам это не применял, да? Одно делает таблетки, а другое делает а другие способы. Так вот, на самом деле, что в этот момент делаем? Когда только начинает болеть голова, что вам нужно сделать? Вам нужно расслабиться, это простая штука, не суетиться, ни в коем случае не мельчешить, не бежать за таблетками. Есть несколько способов. Если это мигренозная боль, то это одна, одна боль. А если это обычная боль, от недосыпа, от того, что вы мало пьете воды. Кстати говоря, организм не кушать хочет. Ор организм, клетка, хочет воды. На самом деле. Мы себя обманываем, когда пытаемся жратунькать, я вам скажу так. Вот берете, когда вам сильно хочется кушать, Скажите мне в конце эфира, я скажу, что надо делать, чтобы вы легко похудели и вошли в состояние с собой, в резонанс с собой. И напомните мне, я дам об этом чуть позже, еще одну практику. Сегодня день, Татьяна, день. Сегодня тема, где взять энергию для, для успеха в жизни. Сегодня будут множество практик, только делайте. Трансмедитация будет в конце, если напишите, что вам это интересно. И дам отдельно трансмедитацию. Так вот. Человек хочет, на самом деле, клетка хочет воды. Организм хочет чего-то, чего мы не понимаем, и бежим за таблеткой. И вот когда у вас просто болит голова, возможно, вам нужно остановить вот этот такой вот бешеный ритм мыслей, взять стакан воды, обнять его двумя руками, о, вот он есть. Желательно, чтобы эта водичка была теплая. Можете сюда капнуть 5-6 капель лимона. Это вообще бомбезная практика. Я использую ее в разных случаях. И когда с деньгами, и когда что-то надо найти. Э, бессознательное запуталась и не знаете, как вам помочь, вы фокусируетесь на воде там, и так далее. Множество практики есть с водой, потому что вода – это проводник, вы знаете. Так вот, головной болью. Вы обнимаете двумя руками. Желательно, чтобы вот эти пальцы, вот эти пальцы, чтобы у вас сходились вокруг. Можете еще и ладошечками сюда. Перед тем, как взять этот стакан воды, потрите ладошки, вот так вот, сильно-сильно-сильно-сильно, Вообще тоже обалденная техника. Если устали глаза устали, плохо видят, прижали на... Где-то около минуты подержали. 30 секунд, минуту. Не сильно прижимаете. Отпустили. Открыли глаза, видите, как открывается вообще поле зрения. Вы прямо сейчас делайте эту практику. Это простые вещи, но мы этого не знаем. Так вот, это один момент. Видите, сколько сегодня практик, только делайте. Дальше вы взяли, сейчас мы делаем с водой. Взяли, потерли ладони. Что это значит? Мы сюда активизируем всю энергию. Фокус внимания идет сюда. Мы трем, мы, мы это делаем осознанно. Радикулярная формация, фокус внимания. Вообще управление фокусом внимания – это вообще отдельные, очень крутые тренинги, практики и так далее. Поэтому рассказываю и Значит, фокус внимания, артикулярная формация мозга. Вы сюда делаете фокус внимания. Вы же делаете осознанно, вы трете. Сюда идет вся энергия. Эти, эти вот места это самые-самые. Почему люди руками лечат? Почему? Потому что вот тут ведь все секреты. Вы потерли, взяли стакан с водой. Здесь она у вас тепленькая, здесь лимончик у вас. Вы закрываете глаза. И медленно пьете воду, настолько медленно, чтобы вы чувствовали, как эта капелька, набираясь, проходя через поло ротовую полость, как она стекает, проходит по всем органам, и она идет, а теперь внимание, через вашу голову, вот через вот эту часть идет сверху. Энергия, там, солнца, неба, Бога, кто во что верит. Вот представьте этот поток через вашу макушечку, вы ее направляете, плюс вы пьете водичку, вы чувствуете, как она проходит по всем вашим сосудам медленно, замедляя этот процесс, медленно замедляя процесс, видите, как получилось? Ну, в общем, вы поняли. Вы благодарите воду, вы благодарите этот поток, который идет через вас. Выпиваете воду медленно, настолько медленно, настолько держите фокус внимания только на воде и наполняете сосуды мозга той клетки, которая сейчас там, возможно, просит водички. Это один из моментов, который вам поможет. Это снимает головную боль. Понимаете? Поэтому, когда вы... Насколько была полезна эта практика? Поставьте полезно. Насколько вам была полезна эта практика? И я двигаюсь дальше. Где взять силы? На... Где взять силы и энергию для успеха? Жду ваши комментарии. Что еще важно очень важно делать смотрите каждое утро когда вы идете в душ вы что делаете просто помылись быстренько и все очень часто бывает, что нету желания делать. Ну вот не хочется. Угу. Так где, где взять силы для успеха в каждом, в каждом дне? Любимое дело. Да, у вас должно быть любимое дело. И это любимое дело вас вдохновляет. Но бывает так, что вы не знаете, как делать. Вы боитесь, как себя замотивировать. Ну вот, начали какой-то новый проект. Пошли в какое-то новое дело. Страшно, новое все. Как себя замотивировать? Как заставить себя? Как уговорить себя? Хотите, дам еще одну практику. Вы знаете, для чего вы это делаете. Потому что главным элементом мотивации это зачем вам это надо. Для чего? И вот картинку представьте, что будет, когда вы это достигнете этой цели. Вот цель цели, вот вы делаете каждый день, да? Вот у вас расписан, расписаны действия, у вас расписан план ваших действий, да? Вы знаете, что вы получите, какую сумму денег, например, если это, если это бизнес. Если эта тема связана там в отношениях вы тоже какая-то есть должна быть у вас цель чего вы хотите как это будет в конечном итоге выглядеть вам это нужно видеть вот представьте себе вот эту картинку как вы например идете там ну не знаю недавно девушка работала она представляла себе как она идет по берегу моря пустой пляж там мягкое солнце раннее утро она идет в каком-то там развивающееся платье легком, босые ноги чувствуют мягкий песок, свежий воздух, прям дыхание легкое там, и так далее. Вот она такую картинку себе представляла. У каждого может быть своя картинка. Кто-то хочет дом, кто-то хочет любимого человека рядом, чтобы обнял, там, по голове погладил, чаю принес, там, э, или кофе, или там, подарок какой-то подарил. У каждого из нас должна быть картинка, для чего мы это делаем. И когда... У вас такая картинка есть? Вы ее зафиксировали в своей голове? Вот вам сегодня ну, не хочется это делать. Ну, не хочется. Хочется поваляться, хочется побалдеть, хочется полениться. А вы прекрасно понимаете, что надо. Ну, как заставить себя? Вы же все равно идете почистить зубы. Правда? Вот вы чистите зубы. Благодарите за то, что вы... Вообще имеете зубы, что вы можете их чистить, и потом эту картинку благодарности в момента, вы тут же картинка ваша раз и выходит та, которая вы смотрите на себя со стороны, как будто вы имеете то, о чем вы мечтаете. Дальше под душ вы пошли, там помылись, стали и не о чем-то другом думаете. А сделали, например, такую практику. Во-первых, ну, по крайней мере, я говорю, то, что, делаю то, что я делаю, как мне это помогает поднять себе дух, поднять себе настроение. Я становлюсь под душ, и первым делом я благодарю за то, что эта водичка у меня так приятно обмывает. Во-первых, я прошу, чтобы смыло с меня вот переживания, волнения, потому что там, где фокус внимания, там наша энергия. Когда мы просим, мы говорим с собой, с водой, вот даже это тоже энергия. Человек это энергия, да? компьютер это энергия, то, на чем вы сидите, это энергия. Потому что кто-то это сделал с помощью рук, с помощью энергии, кто-то это придумал, да, это все энергия. И когда вы находитесь вот в этих моментах, вы просто благодарите. Потому что благодарность это величайшая сила. Вот когда вы под душем стоите, поблагодарите, пойдите в резонанс с собой, с водой. А дальше? Вот я сегодня, мне пришла в голову, вчера работала я с клиенткой, у которой боль о ушедших родителях. Я ведь тоже постараюсь под людей, я тоже беру свое, я тоже человек. А сегодня утром я проснулась от того, что при всем при том, что я делаю на ночь транс, программирую свое бессознательное, Сегодня мне приснился не очень такой, не то что приснился, я проснулась в таком не очень таком позитивном таком состоянии, потому что вот эта тема, которую я вчера построила, была для меня, наверное, тоже важна, как для человека. И я спросила утром бессознательного, а зачем мне это, а как я могу с этим справиться, А что мне для этого сделать, а для чего мне это? Спасибо большое, Наташа, что вы на связи и поддерживаете. Вообще, те люди, которые поддерживают других, оно им тоже возвращается в бумеранг. Которые умеют быть благодарны, это важно. Поэтому, когда вы вкладываетесь и люди отдают, вам это возвращается тоже. Если вы берете и не отдаете, ну, такие люди, к сожалению, остаются долго на дне. Или им, ну, им тоже в жизни оно как бы... Хочу взять, отдай. Бомиранги, они штуки хорошие. Поэтому спасибо вам огромное, те, кто меня поддерживает и пишет мне свои комментарии и лайки. Тот, кто подсоединяется сейчас, потом послушайте в записи. Сегодня тема, как, где взять энергию для жизни, и причем тут Татьяна Евгеньевна. Будет сегодня множество практик, они уже были, и сейчас еще буду дальше. Так вот, утром я проснулась от того, что у меня какой-то дискомфорт. И даже побаливала голова. И я подумала, так, ветер на улице? Да, ветер. На ветер может быть может, но это не ветер. Так, о чем-то я много думаю. Значит, что-то я не додумала. Значит, нужно сесть, выписать себе на бумаге, а что то не додумал. Потому что мысли жвачка вызывает большую-большую проблему для наших сосудов для нашей головы. Как психотерапевт это знаю, как психофизиолог и как чёрт-практик знаю, как это работает у людей, поэтому делайте. Вот села, подумала, так, а чё болит голова? В чем я не додумала? Опа, села, раз-раз написала, все, отпала, куча проблем. Дальше. Пошла в душ, потому что спасила утром бессознательного, а зачем мне вот эта головная боль? Почему мне вот пришло это? Я, значит, как только стала в душ, и тут же мне приходит, после того, как я поблагодарила воду, приходит мама. Есть такая практика, есть книжка «Послание». Почитайте, пожалуйста, если кому-то интересно. И я посылаю обычно любовь. Любовь к тем людям, которых я люблю, клиентам, которые ко мне придут, хочу, чтобы пришли, они еще не пришли, я посылаю им любовь. Перед вебинаром я это делаю. Так вот, утром я посылаю любовь всем своим близким, всем своим друзьям, те места, которые я пойду. То есть то, что я вот умом своим понимаю, я это, посылаю, это, это вот мысленно посылаю вот через глаза. Вот у многих, у кого плохо с глазами, там зрение какое-то не ахти, рекомендую вам делать такую практику. Обязательно посылать любовь в те места, где вы пойдете, своим родным, близким. Особенно я делаю это эффективно и регулярно, и очень искренне, когда я нахожусь в других странах. Я и дома это делаю, но особенно я заметила, когда я нахожусь в других странах, я особенно посылаю вот своим родным каждому, вот вижу каждого человека, маму, отца, вот если они ушли, и тут у меня пошла мысля, такая мысля пошла, что одно дело поставить свечки, панахиду там, и всякие там литургии в церквях, в церквях, там, полезно заказывать, да? А другое дело, когда ты мысленно посылаешь... Я вот сегодня утром представила всех своих, кого только могла вспомнить, всех своих родных ушедших. Мне так стало хорошо, я им отправила просто любовь. Ну, чуть-чуть помолилась. Ну, буквально, как умею. Потом я перешла к любви к тем людям, которые живые. Свои родные, и близкие. Потом я перешла к тем людям, которые мои клиенты, мои слушатели, как вы. Я после душа столько получила энергии, вы себе не представляете. В конце, конечно, я принимаю сюда холодный, холодным обливаюсь. Это очень помогает. Поэтому э, люди, которые хотят дольше прожить, вам важно учиться быть благодарными и посылать любовь тем, от кого вы хотите ее получить. Клиенты ли вы это ваши? Родные ли это ваши, ваши любимые, возлюбленные, будущие ваши возлюбленные, которых mm -hmm. Mm -hmm. вы в поиске своих любимых, потому что многих людей отношения закончились, но вы еще не начались. Кстати, скоро буду проводить тренинг для женщин, как перестать думать, слушать, действовать и встретить своего любимого человека для радости и счастья в этой жизни. Кому интересно, следите за эфирами буду давать такие вот разные полезные штуки и приглашать вас на вебинар. Практики разные буду давать. Так вот, те люди, которые находятся постоянно вот в фокусе внимания, они лучше и проще держат вот эту энергию. Даже если вам плохо от чего-то, ну вот неудача какая-то, вы просто-напросто говорите себе, Здравствуйте, спасибо большое, Инстаграм, спасибо, что вы здесь. Если вам даже от чего-то плохо, у вас неудача не, не, не какая-то, человек какой-то вам встретился, еще что-то, ваша задача не вовлекаться в эту эмоцию, а стараться смотреть на эту ситуацию со стороны. Так, стоп, и это я сейчас куда, меня вовлекло? Так, стоп, а ну-ка, ну-ка, ну-ка, стоп. Потому что когда вы вовлекаетесь, когда вам нахамили, когда вам сделали больно, когда пришел человек, вот сейчас... Группа работает, э, в, люди, которые сейчас зашли в группу на бизнес по, по путешествиям, сейчас мы работаем, там работают чат-боты, люди приходят по чат-ботам через рекламу, но все равно нужно с людьми общаться, живыми людьми надо общаться. И вот кто-то не пришел на консультацию, кто-то проигнорировал, но ну, это люди такие, Неважно. это ваша задача пройти вот этот, вот этот э, момент и относиться к этому легко. Ну да, люди такие, ну разные люди, ищите тех, которые более адекватные, и их спокойно идите дальше. И вот пишут, вот хочу, люди не пишут, написали, написалась на консультацию и не пришла, пошли ей, любовь, пошли ей, уважение, ну страшно ей, но ну, не ну, организованно, но ну, неосознанно это человек. Ну, ну и что, а ты ищешь того, который тебе нужен для того, чтобы ты строила свой бизнес, да, или там те, которые в коучинг ищут себе людей проводят бесплатные консультации, коучи, консультанты, психологи, я знаю, тоже меня слушают. Ну не ваш этот человек. Ну и что, Идете дальше. Посылайте ему вот эту вот любовь и уважение. Поэтому, когда вы вовлекаетесь, переживаете, вы в теле, в душе носите боль, которую потом транслируете на других. Вы надолго залипаете и выходите из этого ресурсного энергетического состояния. Кто-то будет э, на вас клеветать, кто-то будет вам завидовать. Они, это, это нормально, это жизнь наша такова, что мы проходим эти этапы. Кто-то боится выйти в эфир, кто-то боится провести консультацию. А как вы хотели? Тот -то обретает уверенность, кто это делает регулярно. И это тоже... Спасибо большое за ваши смайлики и поддержки. Спасибо. Тот -то обретает уверенность и внутреннюю силу, кто во внешнем мире проходит вот эти этапы и страхи и всевозможные свои глюки и блоки. Есть люди, которые, например, вот сейчас я зашла в еще один бизнес на путешествиях, потому что много путешествую. Многие хотят тоже путешествовать, многие хотят, хотят этот бизнес сделать. Да, это сетевой бизнес, но это партнерский бизнес, это классный бизнес. Кто-то давно работает в онлайн, неважно, с какой MLM-компанией. Сейчас я зашла вот в сетевой по, по значит, путешествиям, потому что там очень выгодные условия и скидки и так далее. И вот люди, которые работали в других компаниях, они боятся зайти в интернет, потому что другие компании, они уже сделали свой, свой бизнес на офлайн. Списки, друзья, и неважно, это косметика, это моющие средства, там, МВЭ, неважно. Эти люди сделали, но они боятся зайти в интернет, потому что, потому что там что-то новое. Да там технологии немерено новых. Поставил рекламу, поставил чат-бот, и тебе люди просто повалили. Твои лояльны, не надо ни за кем бегать. Но люди все равно боятся. И это нормально, мы все боимся. А когда ты начинаешь делать, и видишь эту картинку, вот что ты хочешь, и если тебя откинуло назад, у тебя неудача? Первое, я не вовлекаюсь, стоп. Я вот вовлекусь, и этот страх будет потом меня э, тянуть, и я не смогу дальше работать с людьми. Потому что ж неудачу получил, да? А это неудача, что мне дает? Ага, я сделаю вывод, ага, я сделаю то, а я сделаю по-другому, а я вот еще поищу в интернете, как это, а вот еще пойду там к Новосельскому, а вот там к Петрову к О, и к Сидорову, потом все, голова уже. Кругом идет в транс на 10-15 минут. Включила вот эту технику на любовь к себе. Где взять силы? Кстати, дам в конце эту технику на любовь к себе. Это уникальная техника транс-медитация, где вы работаете с собой, своим, как бы, со своим ангелом, со своей душой но ну, тем, кто истинный есть. Потому что то, что мы материально в материальном мире, это мы, да, мы делаем, мы должны делать, прокачивать свою уверенность, да? А вот чтобы получать эту силу и уверенность, нам нужно иногда отходить от этих мыслей, от этой мысли, жвачки, от этих переживаний и фокуса, внимания, уходить в себя, в транс, через медитации, находить свои силы. Я как психотерапевт вам это говорю, авторитетно заявляю. Подсознание может все. Книжку Джона О Кеха все читали. Кто читал, поставьте плюсик. Кто не читал, поставьте, поставьте почитаю. Или куча других материалов множество в интернете. А как это сделать? Регулярно входить в транс. Пользоваться этими медитациями. Каждый день. Чувствуйте, что устали. Каждые полтора часа, 10 15 минут, брык. Не сигаретку, не кофе, как многие это делают. А войдите в состояние кайфа. Сделайте себе, я хочу, чтобы я за 10 минут внешнего времени, внутреннего, сколько понадобится, получила состояние бодрости тела, ясности ума. Для чего? Для того, чтобы сегодняшний день провести максимально эффективно для чего? А день у вас уже расписан по плану. Для чего? И у вас вот эта картинка, ради чего вы это делаете. А пока я в трансе, уважаемая бессознательная, я тебе доверяю. Подскажи мне, как мне сделать еще? Как мне сделать еще? Что мне сделать еще? Господи, ты знаешь, я так много стараюсь, сделаю, но что-то, наверное, еще не знаю. Подскажи. А сами тихо погружаетесь в сон. Это будет для кого-то вначале сон, потому что со временем это будет действительно транс. Вот видите, я чуть-чуть сейчас трансонула, у меня даже глаза, и вижу, поменялись, потому что это работает. Вы с помощью вот такого замедления себя даете себе огромную силу. И это нужно делать регулярно. Сейчас группа, с которой мы работаем, сейчас мы зашли в этот бизнес на путешествиях, у нас двухмесячный коучинг, и я даю людям все. И как планировать, и как продавать и как через чат когда люди приходят, как с ними работать, как общаться, как искать своих клиентов, как делать эти трансы каждый день и так далее. Потому что мы самостоятельно, к сожалению, не можем. Ну, не можем, нужна нам внешняя мотивация. Нужна, чтобы была внутренняя мотивация, надо, чтобы было понимание, зачем. Для того, чтобы это было внутреннее понимание, зачем на выходе, вот зачем да, зачем вы делаете это, зачем вы вообще живете, зачем вы детей рожаете, зачем вы вот встаете по утрам. Это, это не так просто, это красиво звучит, а регулярности нет. А чтобы была регулярность, чтобы привычка выработалась, нужно окружение. Окружение единомышленников, окружение людей, которые тебя поддерживают, напоминают тебе. И тогда человек постепенно-постепенно устраивается постепенно другая программа, другая, другая совершенно ощущение себя и действовать себя. Итак, что сегодня у нас в завершении, хочу сказать. Вопросы, если будут, отвечу. Если вопросов не будет, заканчиваю эфир следующим. Итак, тема сегодня. Где взять энергию для успеха в жизни? И причем тут Татьяна День? Сегодня 25 января. Сегодня в народе звучит такой праздник, как Татьяны День. Всех Татьян от души поздравляю с этим праздником. И благодаря Татьянному Дню напомню всем, что такой день мы можем делать себе каждый день. Любить себя, делать себе трансы, выделять себе границы в первую очередь, не позволять вами манипулировать, Относиться к тому, что происходит, за разряда, а что я могу сделать еще? От меня это зависит? Зависит, я делаю. От меня это зависит? Нет, не зависит. Так чего я парюсь? То есть это работа над собой, вот такая вот регулярная. И когда вы делаете такие практики, у вас появляется энергия. Вы не залипаете на обидах, на болях, вы не залипаете на тем, кто-то не пришел на консультацию, кто-то не пришел, не купил то, что хотел. Спасибо вам большое в Инстаграм за поддержку. Спасибо, мои хорошие. Что для нас важно? Где взять энергию для успеха в жизни? Первое. У вас должно быть любимое дело. Что вы делаете и зачем вы делаете? Даже если у вас, вы в декрете мамы, даже если вам кажется, что вы уже ну, закончили, там кто-то уже на пенсию вышел. То есть любая часть людей, кто меня сейчас слушает, слушает меня разного возраста люди, если у вас есть любимое дело, то ваша работа должна быть в радость вам. Но часто так бывает, что, и не только часто так бывает, а каждые 7 лет у нас меняется что-то. Мы не можем быть только в чем-то одном... Вот я люблю свою работу, люблю свою психологию, психотерапию, коучинги, тренинги провожу, мне это нравится. Но еще мне нравится готовить, еще мне нравится петь, еще мне нравится танцевать, еще мне нравится создавать дизайнер дизайн, еще мне нравится медитировать, еще мне нравится путешествовать, еще мне нравится и вот столько, сколько вам чего нравится, вам желательно нужно выписать и подумать, а как вы можете это монетизировать. И вот как, чтобы это увязывалось с вашими уже навыками, в том, что вы умеете делать. Потому что есть люди, которые мечтают, всю жизнь промечтывают и ничего толком не делают. Так вот, мне вот в этом перечне нравится еще быть путешествовать. И я нашла еще возможность Спорт. Что именно в спорте? Правильные слова. Да, правильные слова. Вообще, слово «правильно» нет такого. Это люди придумали. У каждого понятие свое «правильно». Есть эффективное. То есть, вот вы пошли, значит, ну, пример такой, правильно. Правильно порезали хлеб. Для кого-то правильно, это крупными кусками. А для кого-то правильно это тоненькими такими, а, такими вот кусочками, да. И у каждого будет свое правильно. Если вы знаете, как правильно пить воду, кто-то говорит, что надо пить с лимоном, кто-то надо пить 2 литра, кто-то говорит, что надо 4 литра, кто-то говорит, что воду пить вообще это не, неправильно. Я делала научные исследования в свое время, когда еще училась в университете, писала свою Свои статьи, писала дипломы, писала свои научные статьи и так далее. Я исследовала много направлений. Так вот, например, как правильно питаться, есть несколько направлений. Хорошая музыка, да. Ну, спорт тоже понятно. Так вот, правильно, у кого-то правильная диета – это голодание. У кого-то правильная диета – это растительная у кого-то молочная и, и куча находила подтверждение научно обоснованных. Понимаете? Поэтому психофизиология – это без фанатизма, то, что тебе подходит. Ты можешь слушать, понимать, как это работает с точки зрения науки, как это работает с клеткой, да? но чувствовать кому-то… Вот почему надо пить воду теплую, например? Скажу как психофизиолог. Когда я изучала физиологию пищеварения в университете, тоже писала статьи на эту тему, изучала разные, разные способы, науку, науку там проверяла и так далее, исследования разные. Так вот, когда мы пьем теплую воду, она встраивается в клетку и растворяет там всякую ненужность и выводит. Когда мы пьем холодную воду или газированную воду, там. Многие пьют холодную или газированную воду, любители. Да? Это с точки зрения физиологии неправильно. Почему? Потому что это вызывает температура тела внутри, вы знаете, 36,6 да, в среднем. А вы пьете холодную. Идет, создается разность давления. И реакция на холодную воду, организм начинает усиленно что? выводить то, что ему не подходит. Простыми словами объясняю. Поэтому пьем теплую воду. Когда мы пьем, вот я давала в начале этого эфира, как работать с головной болью, как убрать боль, да? то мы там тоже пьем теплую воду. Если мы с водой программируем чего-то, там, доходы, там, убирание там, боли, там, какую-то картинку видим, да? то мы тоже добавляем, добавляем лимонную кислоту, потому что тоже наука показала, что лимон является там, катоны, анионы. сейчас не буду вникать. Это отдельная практика есть, и не буду сейчас вам тут вас грузить. Так вот, это тоже обозначено с точки зрения науки. Вы медленно пьете фокусируя внимание только на том, что вы делаете. Вода вас, по вас проходит, лечит, исцеляет. Это невероятные вещи. Просто делайте регулярно. Или вот я давала практику в начале эфира. Выпиваете, делаете... Нет, не давала, сейчас дам. Хотите легко похудеть, не напрягаясь, делая, какие-то люди делают массу всевозможных диет и так далее. Просто возьмите за правило делать разгрузку раз в неделю. И ну, вы знаете, что такое разгрузка, голодание, вода, одна вода, целый день. Теплая вода и пить много. А еще лучше, кто хочет быстро скинуть и запустить процессы, там, почки, сердце там, и так далее, очень аккуратно 4 литра в день теплой воды, и кушать будет меньше. Поставьте себе 4 литра, и пейте ее много, и пейте ее медленно, и вам кушать будет хотеться меньше. Это тоже физиологические нормы. Поэтому масса есть всего, но нужно чувствовать, что вам подходит. Поэтому есть такого правильно-неправильно. Что тебе больше подходит, то и будет. Спорт, конечно. Если бы я не делала спорт, если бы я не делала гимнастику, если бы я не делала свою йогу, свои транс медитации, если бы у меня не было плана действия на каждый день, если бы не было своих целей, я бы не путешествовала по всему миру, я бы не была настолько энергичной и не полезной вам, надеюсь. Кому полезно, поставьте «полезно». Хорошая музыка. Спасибо большое. Конечно, у многих людей есть любимая музыка. Есть мы, визуалы, аудиалы, кинестетики. Для кого-то кого впечатляет э, визуальная картинка, кого-то аудиальная. Опять же, вот с помощью аудиальной, опять же, музыки, да, вы, например, можете запрограммировать себя на то, что хотите. Кто-то визуал, кто-то больше аудиал, а если вы сделаете то, и другое.. Например, вам нравится аудиальная картинка. Вот почему Вальс Смельдельсона вызывает у людей состояние, вот что там свадьба, да, потому что это уже аудиально, mm -hmm. люди привыкли, что это означает, что это обозначает свадьба, да. Дальше. У каждого из нас есть какая-то, поэтому, музыка интересная. И любимая вам музыка, которая вас расслабляет, которая вас бодрит который вас злит. Mm -hmm. Но ну, в любом случае у каждого из нас есть такая музыка. Вот поставьте аудиальный якорь на какой-то э, фокус э, внимания. Например, вы хотите... Э, вы помните, например, как вы танцевали под любимую какую-то музыку со своим человеком. Эта музыка у вас вызывает, картинку открывает такую, вау, вы там танцуете, у вас там состояние там, кайфа, нежности, любви. Поставьте себе такую. Напоминание, когда вы, например, идете по улице, если женщина, которая в своего мужчины, идете по улице, у вас настроение не ахти, вы поставьте вот, вот, вот ту же ту музыку себе включите, или в наушники. И, естественно, вы будете идти в таком. Или просто вспомните даже про эту про эту музыку, и вы уже будете идти в состоянии кайфа и радости. Что вы будете транслировать? Любовь, женственность, эм, хорошее, лучшее. Ну, хорошее, у каждого свое хорошее. У каждого свое хорошее. надо Значит, кому что подходит. И вы идете в состоянии вот таком, уже таком кайфовом. Вы идете, как будто в этом есть. Вот это называется квантовая психология. Спасибо большое за ваши сердечки, смайлики. Инстаграм, спасибо вам огромное. Поэтому мы можем сами создавать себе энергию для... Успехов в жизни. И вот сегодняшний день, mm -hmm. Mm -hmm. день Татьяны, вы можете себе делать каждый день. Помните себе, какая вы или какой вы классный. И то, что вам э, кажется, что кто-то вас не так подумает, кто, вам кажется, кто-то вас покритикует, да пофиг. Вы у себя самый лучший. Включите себя и скажите себе такие слова. «Я знаю, что я могу». Я знаю, что в этом моменте, вот сейчас какой или какая я есть, я супер. Почему? Пока чего. И просто перестаньте думать о том, что кто-то вас покритикует. Вот сделайте себе такую привычку. Я классная, я могу, я хочу, я буду. При этом у вас есть цель «зачем?». Ну, в любой сфере жизни должна быть цель. Нет цели, это мы плывем как бутылки в океане, брошенные. Да? Дальше. Кому кто хочет поставить цель, можете написать. Расскажу вам, как ее ставить в отдельном, в отдельном в эфире. У вас должно быть любимое дело. Если женщина, часто говорят женщины, я хочу быть любимой, поэтому часто женщины идут в отношения, потому что они хотят быть любимыми. Спасибо вам большое за смайлики и поддержку вашу. И так как она недолюблена в детстве, не получила той любви от папы, которую по природе своей мы должны получать, от мамы, от папы, то мы ищем эту любовь на уже каком-то тактильном. Кто-то нам хорошие слова сказал, лапшу повесил, а мы уже и все и расставили. И попадаем на грабли, которые потом... очень больно воспринимать. Поэтому научитесь себе сказать, я классная, я себя люблю такой, какая есть, я хочу вот такого, вот такого, вот такого, и что попало в мою жизнь, я не буду брать. Скоро буду проводить тренинг для женщин, поэтому выйти на связи, будут эфиры, и буду вам давать полезности. А, приглашу вас на закрытый вебинар. Поэтому для мужчин, тоже недавно работала с мужчиной, женщина обманула. Да не обманула тебя женщина. Ты просто захотел быть обманутым потому что вы не договорились вот все женщины такие всякие только денег хотят конечно денег хотят а что это за мужчина который у тебя денег нет что ты делаешь такого что у тебя нет денег вот все женщины меркантильные потому что ты бедняк потому что ты ленишься потому что сидишь в соцсетях просто тупишь боишься делать что-то новое Лежишь у телевизора, слушаешь про политику, и, и, и ты относишься вот так к женщинам. Потому что ты кто? Ты никто. Да? И я говорю это мужчинам. Ну, может быть, не так резко, как сейчас, чтобы кому-то, может быть, больно сделать, но нужно просто дать себе отчет. Женщины хотят денег. Конечно, женщины хотят денег. А женщины, вот опять же, влюбляясь, не получая той любви, которую они не получили, получили когда-то в детстве, они ведутся на, на вот эту лапшу, они ведут, они снимают квартиры, они тянут на себе, зато она замужем. А, а, а нужно просто быстро учиться другой женщине, чтобы мужчине захотелось там творить чудеса и, и делать там всякие геройские поступки. Ну, это уже я переключилась на отношения. А сейчас я хочу сказать вам следующее, подводя, подводя итог. Итак, где взять энергию для успеха в жизни? И причем тут день Татьяна? Татьяна День. Татьяна День, прошу всех сейчас в чате поставить э, восклицательные знаки или сердечки, или что вам там нравится, и пошлем Татьянам и Татьянам любви, радости и успеха. Посылая другим, вам возвращается в эмиранго. Когда вы... Не отдаете, у вас не будет энергии. Поэтому нужно отдавать. Это один из правил успеха, из прав, из правил, один из правил и залога иметь энергию для успеха, отдавая, отдавая с душой, отдавая и не ожидая в ответ. Вот сегодня день Татьяны, отправьте, пожалуйста, Смайлики или восклицательные знаки, что вам нравится. И мысленно давайте пошлем Татьянам сегодня их праздник, чтобы у них все получалось. Потому что это как коллективная молитва. Когда вы посылаете э, другим, вам возвращается. Посылаете и не, не ожидайте. Дальше. Иметь цель, иметь зачем. Уметь остановить себя, э, пользоваться благодарностью. С помощью воды я дала вам практику, как работать с головной болью. А, множество других практик дала в этом эфире. Послушайте его в записи. Отдавая, вы получаете. Отдавайте столько, сколько, даже больше, чем вы обещали, и вам всегда будет возвращаться. Если страшно, говорите себе, а зачем я делаю? И представляйте себе картинку, ради которой вы делаете и проходите страх. Потому что страх – это то, что на уровне действий. Вам нужно это обязательно, обязательно, обязательно пройти. Потому что те люди, которые сегодня оказались на вершине, в отношениях, в бизнесе, вообще поднялись они в этом мире, чувствуют себя хорошо, живут где хотят, путешествуют, зарабатывают сколько хотят. Они 99%. Я не говорю про олигархов, про, сына, про детей олигархов. Это те люди, которые прошли эти трудности. Они по-разному шли. Кто-то карабкался, кто-то полз, кто-то рыдал и шел. Они туда прошли. Поэтому силы, энергия — это в моменте останавливать себя, благодарить и идти дальше согласно плану, согласно цели. А благодаря тачанному дню сегодня напоминаю, что такой день вы можете себе устроить всегда. И вот те, кто сейчас в Инстаграме, да, те, кто сейчас да. находится в Фейсбуке, вот как вы, так и к вам. Вы посылаете любовь, уважение другим людям, и вам возвращается. Мир так устроен, что только любовь. В религии это сказано, везде. Только любовь, только уважение к другим людям, понимание других людей. Дает вам возможность духовного роста. Делайте. Еще раз делайте. Не бойтесь. Страшно, а вы делаете В этом есть духовный рост. Люди, сказал Милтон Эриксон, кто такой Милтон Эриксон? Поразитесь, погуглите, это вы узнаете. Человек, который сделал себя, он поднял себя. У него был, было парализован был, там, в общем, куча было всего. Он, это великий человек. Он создал через себя, через свои практики, через свой опыт, он создал так называемый гипноз неформальный эриксонский гипноз, то что Сейчас я вам даю, вот как работать с собой, своим телом, как управлять своим мозгом, телом. Он сказал следующую вещи: Большинство людей умирают 25 лет. Хронит их 80. Мы не живем. Мы боимся жить. А смысл жизни – это работа над собой. Над своими мыслями, над своими действиями, преодолевая страхи, договариваясь с ним. Потому что любой страх, любая эмоция, оно нам дано для чего-то. Будут еще эфиры, для чего нам нужен страх, гнев. Хотите? Кто хочет такой, практи... хочет такой эфир, напишите «хочу». И я в ближайшее время проведу такой эфир. Зачем нам эмоции, зачем нам страхи, зачем нам гнев и так далее. Поэтому... Энергия на каждый день. Любимое дело – держать себя в фокусе внимания на том, что вам надо. Делать трансы. Пользоваться теми знаниями, которые есть, которые работают у других людей, которые помогают людям выбраться из болезней, из бедности. Просто делайте. Кто-то подсоединился сейчас, послушайте этот эфир в записи. Выпишите для себя эти практики. Здесь я дала много бомбезных практик, которые обычно я даю в отдельных курсах за нормальные деньги, где люди делают и получают офигенный результат. Еще раз днем Татьяны. Уважение вам к себе. Посылайте уважение любовь к другим людям и будет вам то же самое. Выбирай Штука серьезная. Всех вам благ. Будьте здоровы и энергии вам, и вдохновения в каждом дне.